Так звучат триумфальные фанфары, музыка. Награждается наш выпускник Паташенко Игорь Николаевич. Прошу в кадр. на специальность по, э, по минимальным практикам с правом работать в медицинских учреждениях, в курсорасчетных и физкультурных объединениях, в клубах и салонах по месту жительства, а также в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности и открытия своего собственного дела. Ты же будешь, наверное, сам на себе работать, да? Посмотрим, как жизнь сложится. Давай для фото вот так вот. Запечатлим. Но ну, это еще не все, у нас еще есть клятва. Вот сюда клади руку, на назвал часть, а это, наверное, а, я Фаташенко Игорь Николаевич. Торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик Альфа ТОП, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю, главный принцип медицины – не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательское воздействие и целебный эффект во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармонического божественного сосуда. Благодарю, благодарю, благодарю. Ура! Господа награждаем, а теперь нас ждет да, да,